Добрый день! Сегодня у нас будет сеанс массажа. Замечательный мальчишка такой, вот внутри месяца, это Арсений. Вот. Мы будем делать общий оздоровительный массаж. Начнем мы с ножек. Вот. На ножках у нас очень много рефлекторных зон. Также стопы полезно массировать как профилактика плоскостопия. Вот. Начинаем мы с пальчиков. С маленькими... Кремом, как правило, мы не пользуемся, потому что малыши не умеют практически платить и дышат кожей. Кожное дыхание очень важно. Вот мы тут уже пытаемся повернуться. Да, да. да. Вот всегда разговариваем. Да, да. Да, если мы можно начать массаж и со стороны спины тоже. Мы начинаем их всегда с ножек, да. Вот такими вот поглаживающими, немного разминающими движениями стопы, подергивание пальчиков. Каждый пальчик у нас отвечает за определенные внутренние органы. Также можно использовать массажные корби для ног обычные, мы вот топаем по нему, либо катать карандашики. Можно использовать просто ручной массаж, похлопывание, пиление, разминание стопы. Очень важна область около ахилового сухожилия. Само ахиловое сухожилие не массирует. Очень близко подходят нервы и сосуды, поэтому вот мы берем зону около него. Чередуем это все с гимнастикой, с вращательными движениями во всех суставах. Голеностопном, коленном. Кто-то вот. забедренный мы помассируем, когда у нас поналежимся чуть-чуть сейчас на животике. Вот. Внутреннюю часть подколенные области мы не массируем, тоже потому что здесь очень много сосудов и нервов. В основном проходим по внешней стороне ноги. Здесь у нас ножки немножко имеют тенденцию к лексообразности, поэтому мы как профилактику того, чтобы у нас вообще ножки были красивыми, вот мы делаем здесь разминающие движения, а внутренние части поглаживающие. Вот, вот такие вот поглаживающие движения. И всегда каждое упражнение разминаем и всегда потом заканчиваем поглаживанием. Но у малышей поверхность тела маленькая, соответственно, поэтому ножку можно массировать вместе с бочком, вместе со спинкой вот таким вот образом. Противопоказаниями к массажу являются сильный диатез, повышенная температура, сердечно-сосудистые заболевания, если такие есть без показаний врача, в таком случае массаж не проводится. И, или проводится тех зон, которые разрешены, соответственно, доктором. Бывают специальные показания со стороны ортопедии, неврологии, когда ребенку делаются какие-то специализированные упражнения. Сейчас мы с вами показываем обычный оздоровительный массаж. Вот. Можно использовать элементы бэби-йоги. Ну, полностью курс бэби-йоги мы не берем здесь, а как вот у нас малыш маленький. Вот. И это достаточно сложный такой комплекс, который используется, но я использую его частично. Вот, вот такие вот кручения попы очень полезны. Все упражнения у нас еще являются и развивающими. Всегда мы включаем элемент творчества. Для того, чтобы ребенок сам мог, вот, например, понять, что ему надо на ручки вставать. Но мы пока здесь смеемся и не хотим на ручки вставать. Вот встаем на коленочки очень хорошо. Очень хорошо. По-взрослому так, вот. То есть у нас очень развитый ребенок, который уже и на коленке пытается вставать. Вот также каждый пальчик массируем. Вот. Разминаем стопочку, похлопаем, попилим. Вот каждое упражнение повторяется 3-5 раз, для того, чтобы ребенку не надоело, для того, чтобы не было у нас капризок. Вот, поэтому, если какие-то упражнения нравятся, мы их можем повторять больше количество раз. А так, в принципе, весь массаж длится не больше 30-35 минут, в зависимости от настроения, и чередуется с гимнастикой. Также мы используем гимнастический мячик большого такого размера. На нем мы катаемся спинкой, животиком, бочком. Но сейчас вот мы акцентируемся на массаже. Мы сейчас показываем именно массаж с гимнастикой с развивающими Упражнение. Вот. вот тут разминаем мы опять же ножку вот в коленном суставчике для того, чтобы у нас ножки не были иксообразными. А здесь подлаживаем. Тут эту зону под коленной обходим. То же самое. Бачок. Бачок. Бачок. Да. Да. Вот. Если ребенку нравится ставить на коленочки, всегда все упражнения стимулируем с инициативу нашу вот. ползти. Вот. Вот. Вот. так вот. Можно две ножки сразу массировать. Еще покрутим попой. Покрутим. Вот. Вот так вот. Давай на ручки. Вставай вставай, вставай. вставай. Вставай на ручки. Вставай. Не хочешь на ручки снять? Вот попу. Очень полезно. Для улучшения кровообращения, стимулирующего такие вот движения. Это гуси пришли, попу пощипали, пощипали, пощипали. Погладили копчиковую область. На спинке у нас много паравертебральных вдоль позвоночника точечек. Вот мы идем от ямочек ягодичных, отходим два пальчика и находим следующие точечки. Еще два пальчика, еще точечки. И заканчиваем примерно где у нас Атлант. Вот вот. Вот Массируем. Да. Массаж вообще должен доставлять ребенку радость, удовольствие никаких болевых ощущений. Бывает, что просто маленьким надоедает лежать в какой-то одной позе. Вот, Тогда нужно поменять позу. Мы покрутим вот так головкой, вот покрутим, да, вот так вот. вот. Можно еще вот так вот полетать. Давай покажем, как мы летаем большой самолет. Вот мы встаем и дадим через упражнения. Да, вот вот. ку куку Сень, ку, -ку. Да, Это у нас да. очень сильные ручки. Вот мы очень хорошо на выполненных ручках стоим. Вот. Перевороты. Делаем ручку, стараемся сюда ее увести, прямую ручку, и учим ребенка переворачиваться. Заводим ножку за ножку, вот мы повернулись. Да, тебе повернули, да, тебе не нравится. При повороте на животик то же самое, заводим ножку, но ручку уже можно не трогать. Ребенок сам ее догадается и вытащит. Вот, видите, вот вытащил ручку. Вот таким вот образом. Ну давай чуть-чуть на спинке полежи, что у нас, Сеть, давай. Давай, полежи. Да, мы тебя будем развлекать. Ага. Да, конечно, мы тебя будем развлекать. Ножки спереди мы тоже массируем. Да, да, да, вот так вот, да, ага, конечно, вот, вот, вот у нас движения идут в тазобедренных суставчиках, можно делать велосипед как в одну сторону, так и в другую, это очень полезно, вот мы ножками дотянулись до носика, до сётик, до усик, вот мы вот так вот потрясли ножками, и похлопали ножками. И всегда у нас идет творческая, игровая методика. И бэби-йога. Вот так вот. Да. Да. Тебе такой не нравится, правильно? Такой не нравится? Да. Вот мы дотягиваемся коленочкой до локоточка. Вот таким образом. Вот. Да. Вот так вот топаем ножками, вот мы можем и по коврику также топать, да, разговариваем обязательно. Сделаем мостик, мостик, вот так, мостик. Вот какой у нас мостик, вот какой мостик. И покрутим попой. Вот. Вот животик, животик у нас массируется всегда по часовой стрелке, очень аккуратненько, да. Да, если у ребенка запор, вот здесь у нас выходит прямая кишка, вот тут можно понажимать и ребенку помочь пропухаться и прокакаться вот таким образом. также помогает этому п-образное движение по животику по ходу симовидной кишки вот таким образом. да. вот мы массируем бачок. нам как раз здесь Арсений подставил бачок. вот мы его массируем другой. бачок давай другой бачок. ну подожди. а ты хочешь повернуться? а животик животик массировать Сенька, сенька, сенька. Да, да, животик. Мы чуть-чуть помассируем, покажем, как мы животик массируем. Огушки, обушки да. Пупочек. Если у нас есть проблемы, например, здесь немножко слабые мышцы на пупочке, мы делаем укрепляющие движения, да, вот такие вот. Можно привлечь ребенка от массируя, у него животик. Это твой животик, грудка, щечка. Животик, грудка, щечка, да. Вот такие движения для укрепления купочного кольца. Очень полезно, как профилактика дружи. Вот. Животик укрепляем. Да, укрепляем животик. Так, подожди, сейчас повернешься. Сейчас, сейчас, сейчас. Можно животик массировать вместе с грузкой. Сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. Сенька, Сень, все хорошо. Все хорошо, да. Да, да, я поняла. Вот. О, и массируем ручки. Если ребенку надоело, можно вот так вот его чуть-чуть вот. -чуть чтобы он не полностью встал. Вот мы массируем ручку. То же самое пальчики. Каждый пальчик. Пальчики на руках и ладошку у нас очень полезно массировать для развития речи. Обязательно надо давать ребенку в руку как можно больше всяких игрушек. Полезно также делать гимнастику для глаз с оранжевыми, с зелеными игрушками. Ну давай, повернись. повернись. Давай вторую ручку. Давай ручку свою, ой, какая ручка, давай мы ее погладим. Вот всегда надо идти на свечи пожеланием малыша, вот если мы не хотим лежать на спинке, ну, значит, не хотим. Вот на грудке мы еще делаем обычно, вот такие движения постукивающие сейчас покажем, давай стой, покажем. Вот, это как профилактика простуды. И на спинке тоже можно, например, если вот у нас носик плохо дышит, давай покажем, что мы... На спинке мы вот так вот стучим. Давай покажем, как мы постучим по спинке. Вот лошадки по спинке. Поскакали, поскакали. Можно чередовать эти упражнения. Сюда заканчиваем поглаживанием. Да, поглаживанием. И на грудке такие же постукивающие движения. Но здесь вот у нас Сен не хочет лежать на спинке. Вот. Поэтому мы пошли к нему навстречу. И пока вот мы массируем вот так вот. Вот, можно вот такие вот движения. Вот, вот как хорошо. Вот давай покажем зарядку, давай, Сень, покажем чуть-чуть, как мы качаем пресс. Давай. Вот, ребенок сам догадывается, что надо облокотиться и локоточек подставить. Вот так вот, вот. вот. До конца мы не встаем на 90 градусов, а чуть-чуть меньше. Давай, второй, второй. Ножкой. Ножки прямые. Вот, давай. Вставай. Вот какой молодец. Вот так вот. Давай еще. Давай еще. Вот. Давай другой ручкой. Два. Давай сделаем бокс. Ты боксер? Давай. Бокс, бокс, бокс, бокс, бокс. И обнимашки. И обнимашки. И обнимашки нам очень нравятся. Вот такие обнимашки. Вот, потягушки, потягушки, потягушки, потягушки. Да, потягушки. потягушки. Потягушки, потягушки, потягушки. Вот. И ручками потрясли ручками. Вот, вот сейчас мы немножко он нам дальше. А ручки помассировать ругаться не будет. Будешь ругаться не будет? Давай другую ручку. А давай мы с тобой сделаем ладушки ладушки ладушки ладушки ладушки Вот носик, чтобы у нас дышал носик. Мы, у ладушки ладушки ладушки ладушки ладушки ладушки ладушки ладушки Но ладушки ладушки ладушки ладушки ладушки ладушки ладушки ладушки ладушки ладушки ладушки и ладушки узелочки, для того, чтобы лучше сосать. ладушки ладушки Теперь мы переходим к гимнастике. К гимнастике переходим. Шаги. Мы очень хорошо шагаем. Левой ножкой. Давай. Давай. Левой. Давай, правой. Правой ножкой шагай. Давай, шагай, правой ножкой. Вот. Еще делаем шаги. Давай, левой опять. Нужно стараться, чтобы ребенок у нас пальчики не подгибал. Смотрим сразу здесь, проводим диагностику неврологического статуса. Если ребенок встает на полную стопочку и пальчики не подгибают, значит, все хорошо. Вот. Потанцуем. Потанцуем, потанцуем, потанцуем, потанцуем. Поприседаем, давай. Вот как мы приседаем, хорошо. Вот как мы хорошо приседаем. Вот, покачаемся как обезьянки. Всегда берем выше суставчика, плавненько. Вот, элементы динамической гимнастики. Не всем детям нравится. Но это очень полезно для развития вестибулярного аппарата. Вот, вот таким вот образом. Вот Делаем кувыркушки. кувыркушки. Берем ребенка вот так и делаем плавные. Он уже догадывается, что надо голову опустить. Вот такие делаем кувыркушки. Еще раз покажем на кувыркушке. Оп. Давай. Вот так вот. Вот как замечательно. Да. Так, давай качать пресс. Мы качаем пресс, как настоящие мужчины, чтобы у нас были кубики на животе. Вот. Да. Да. Ага. Вот. Мы летаем. Вот этот прогиб... Плодос поясничный очень важен для будущей ходьбы, чтобы ребенок не ходил в раскачечку, а встал и пошел уже хорошо. Вообще, ранняя ходьба не является хорошим признаком. Лучше подольше ползать, а где-нибудь годику уже начать уверенно ходить. Надо учить ребенка ползать. Сейчас мы ползание тоже покажем. Вот. Давай покажем, как мы ползем. Давай, ползай. Давай, давай. Давай, ползи. Вот мы помогаем ребенку ползти, стимулируем его ползание. Ручками он догадывается, что надо сделать. Сам. Давай, вот так мы хорошо ползем. Хорошо. Вот, может, чуть-чуть назад и еще поползли. Давай. Давай, давай. Устал, что ли? Давай, еще чуть-чуть поползай. Вот так вот. Ну, все, все, все. Ну, Надоело ползать. Ну, мы просто показали, как мы ползаем хорошо, как мы хорошо ползаем. Ну, все. Помашите ручкой. Это был у нас сеанс оздоровительного массажа. Вс. Все. Все.